заработок через интернет, не выходя из дома. Сейчас все большее количество фирм стремятся к тому, чтобы задействовать персонал, который получает доход за свою эффективность. Не за то, что человек пришел к 8 на работу и ушел ну, в определенное количество часов отработав, а человек за результат, потому что тогда компания может этот результат перепродать кому-то другому. Итак, самая главная задача, если мы ищем работу через интернет, работу онлайн, то найти то, что нам больше подходит и там, где с нами будут честно рассчитываться. Безусловно, можно найти невысокооплачиваемую работу, кому-то набирать тексты, переводить там речи в текст, что-то редактировать и, безусловно, иметь такую издельную работу, как многие люди стремятся быть там какими-то кому-то помощниками и так далее, и так далее. Самое главное, чтобы в этой работе вам это дело нравилось, и вам доход был достаточно для того, чтобы можно было наслаждаться. Но если мы сейчас поговорим о том, как иметь более высокую прибыль, то вам нужно делать работу, которую не могут делать другие люди, соответственно, осваивать какую-то профессию, которая нехорошо освоена другими людьми. Соответственно, вы должны быть немножко впереди. Итак, давайте я вкратце расскажу о том, как зарабатываю я через интернет и что может сделать вы, смотря на меня, чтобы зарабатывать хороший доход через интернет. Первое. Я работаю с сетевой компанией. То есть мне платит компания процент от товарооборота, который я создаю для бренда. Если я не умею его создавать, мне компания не платит. Но за 17 лет у меня не было ни одного дня, когда мне бы компания не начисляла деньги. Значит, что я делаю? Первое, моя задача создать товарооборот с помощью двух категорий людей. Первая категория людей это люди, которые будут со мной работать, возможно, это будете вы. Вторая категория это клиенты, которые покупают для себя хорошую продукцию, которая им реально нужна. Давайте начнем с клиентов. Что покупают клиенты? Фирма, с которой я работаю, это бренд NSP. Она продвигает продукты для здоровья, косметические продукты и другие. Люди, на эти товары тратят деньги, и люди стремятся к тому, чтобы покупать эти товары по максимально хорошей цене и максимально высокого качества. Потому что, ну, например, покупать бактерии, которые не работают, ну, многие бы, я уверен, многим бы не хотелось. Покупать там, витамины просто для того, чтобы верить, что это на меня работает, но тоже, кажется, бредовой идеей. То есть я работаю с продуктами, которые гарантированно работают, ощущения от применения которых мы можем чувствовать, достаточно быстро соответственно люди приобретают там бальзам для губ лечебную зубную пасту которая там безопасно убирает чувствительность зубов и так далее то есть есть э, классные экопродукты э, на которые люди э, по промокоду заходят и тратят деньги и вам с этого начисляется определенный процент ну и, например вы зарегистрировали там 10 20 50 клиентов и каждый раз, когда они покупают э, что-то э, в компании, вы с этого получаете определенный процент. кто скажет мало, много и так далее. Есть люди, которые на этом зарабатывают на помаду в месяц, а есть люди, которые могут себе позволить на эти деньги путешествовать, платить ипотеки, э, покупать автомобили и так далее. Поэтому это зависит от вашего профессионализм. Если вы хотите зарабатывать очень хорошо, вам нужно будет учиться очень хорошо. Итак, вторая категория людей – это люди, которых вы можете пригласить работать вместе с собой в команду. То есть вы приглашаете человека, который будет делать то же самое. Тем самым ваш объем товарооборота удваивается, потому что вы человека научили делать то же самое, и он начинает размножать вашу клиентскую систему. Задача таких людей – пригласить несколько человек и создать большой товарооборот, с которого получаете процент. То есть если это будет там товарооборот оборот миллион, вы получаете с этого там 10-15%. Вот у вас стабильный ежемесячный доход, при этом это не выходя из дома. Итак, как же создается доход в этом виде деятельности? Первое. Вы обязательно должны пройти определенное обучение. Не платить за него деньги, а обучиться у того, кто вас пригласил. Но в частности, если вы под видео будете регистрироваться ко мне в команду, то я лично буду заниматься вашим обучением для того, чтобы вы могли раскрутить этот бизнес. Если вы не будете обучаемы, то у вас ничего не будет получаться, как у большинства людей в этой теме. Очень много людей, которые начали, они считают себя самыми умными, они делают что-то там по-своему, и у них ничего не получается из года в год, и они там мучают своих знакомых, пытаясь им пропихнуть какие-то там витамины или косметику. Ну и, собственно говоря, это не приводит ни к чему ни доходному, ни хорошему. Если вы хотите хорошо зарабатывать, нужно становиться профессионалом. Поэтому требуется качественное обучение. Второй момент. Обязательное пользование продуктом. Если вы не используете продукты, то, ну, как знаете, рекомендовать кофейню, кофе которого вы не пьете. Тоже так себе. Люди видят, что мы лукавим и, как правило, не, не слушают нас, потому что людям не нравится, когда им врут. Тут очень важный момент, чтобы мы знали тот продукт, с которым мы работаем. Итак, для того, чтобы вести бизнес через интернет, вам нужно, первое, иметь постоянный интернет на связи. Второе. Работающий телефон или компьютер, чтобы вы могли вести там, социальные сети, связываться с людьми по видео или по аудио. Третье – это выйти на связь со мной и начать делать первые шаги для того, чтобы развиваться. И четвертое – сориентироваться на регулярное выделение времени на этот вид деятельности, для того, чтобы вы могли вникнуть, чтобы вы могли обучиться, и чтобы вы могли несколько часов в день посвящать своей новой профессии. Итак, я приглашаю вас в команду, и если вы хотите прилично зарабатывать, лично я буду рад вас этому научить. До следующих встреч. Мои контакты под видео.